Мы, Мы сегодня будем учиться. И я э, приготовил проповедь, которая частично связана с недельной главой. Азину. Что это? Внимай. Commentary. Я хочу поговорить больше о тех праздниках, в которых мы сейчас находимся. Мы все э, пережи, провели сейчас Йом Кипур. И мы постились. И у нашего народа много вопросов. שאלות, И также у верующих много вопросов, зачем мне все это надо. День искупления. Какие-то печати на небесах. Как я с этим связан? Вообще Иишу уже умер за меня. Я уверен, что когда неделю назад Дима учил об этом, а я в это время был в Америке, я получил некоторые места из Святых Писаний, и я решил, что когда вернусь в Израиль, буду также продолжать учить об этом. Для того, чтобы для нас, для Божьего народа, для мессианских верующих картина стала более ясной. И сейчас я буду говорить про эту дату, про праздник, День искупления. Но вообще я хочу сначала, прежде всего, сделать такой обзор праздников Израиля. Вы знаете, что в каждой религии есть праздники. И uh, иногда в некоторых <coughs> религиях есть целый список праздников, и ты обязанных праздников для того, чтобы uh, иметь свою принадлежность определенному народу. <coughs> uh, для народа Израиля вся система праздников uh, состоит uh, немножко по другой схеме. Когда Бог народу Израиля и заповедал праздновать праздники, обычно это была реакция на какой-то случай, который произошел с нашим народом. И когда Бог устанавливал какой-то праздник, у Него была определенная цель. Три цели. Первое, чтобы народ помнил историю. Второе, когда ты празднуешь эту историю, ты переживаешь это событие так, как будто ты находишься в этих событиях. И третье, и об этом часто написано в Торе, особенно в Новом Завете, научи своего сына и сына своего сына. Три вещи во-первых не забывай историю смеха переживай на собственном опыте эту историю и также научи своих детей а זה, בעצם, מוסר, מידה, לעם, и это передает народу такое откровение ויורד, קורים, что несмотря на то что народ поднимается и падает и с ним происходят разные вещи но он находится в нем находится этот стержень и этот стержень, в конце концов, приводит народ в правильное место. Например, Песах. До того, как Авраам еще не спустился в Египет, он не принял эту заповедь праздновать Песах. Но когда мы вышли из Египта, Бог дал нам этот праздник, и даже до сегодняшнего дня есть понимание, что не только мы должны помнить, что произошло там. Но каждый человек на личном уровне должен пережить этот выход из Египта. И что это значит? Что ты был в Египте? Кто из нас был в Египте здесь? Я просто случайно один раз... И Попал но здесь говорится об общем египте о выходе на свободу. То, что мы слышали сегодня от нашего брата из Норвегии, что он пережил этот выход на свободу из египетского рабства. Каждый праздник в Библии, который Бог дает нам, это какой-то знак на историческое событие, которое произошло, которое нам нужно понять и пережить самим. И в конце концов дать нашим детям какие-то навыки, чтобы они потом искали возможности пережить эти праздники. Поэтому все, что связано с Днем Искупления, Началось, Началось э, с истории двух сыновей нашего праотца Аарона. Мы помним Надава и Авиуда. Кто помнит эти два имени? Надав и Авиуд. До того, как Арон зашел в Святое Святых, до, до этого Аарон постоянно заходил в Святое Святых, и мы не знаем, что, как, что там точно произошло, но была серия событий, не событий, а серия вещей, которые Бог заповедал Аарону сделать, и Аарон это делал, и все было хорошо и гладко. Но вдруг два его сына заходят туда, и мы помним этот рассказ «Чуждым огнем». Скоро мы будем учить, изучать это. Вы помните этот рассказ «Чудным огнем»? Здесь появляется новое правило. Не всегда заходи в это место. И потом, через откровение, Бог более точное указание дает народу Израиля заходить туда только раз в год. И не, не несколько человек, а только великий первосвященник. И когда Бог передает эти детали народу, они получают это как знак и откровение о будущем Мессии, который должен прийти. Нам уже более понятно все это, потому что у нас есть Новый Завет, и мы все эти события можем связать а с Иешуа. Но давайте мы с самого начала начнем изучать. У меня есть два коротких урока. Давайте мы откроем сейчас Левит, десятую главу. نикра, э, הרишоним, מבקешь, ли, לעזור, и мы прочитаем э, Леви 10 глава, первые пять стихов и Ширли нам на красивом иврите <говорит> прочитает. Десять <говорит> первых. <говорит> ויתנו בהם אש וישימו עליה כתורת ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם וימותו לפני אדוני ויומר משה אל הארון הוא אשר דיבר אדוני לאמור בקרובי הקדש, הקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרון ויקרא משה אל משאל ואל אל צפן בני אוזיאל דוד אהרון ויאמר אליהם קירבו סאו את אחיכם מעת פני הקודש אל המחוץ למחנה ויקרובו וייסאוו בקוטנתם אל מחוץ למחנה אשר דיבר משה ויומר משה אל הארון ואל העזר ולהתאמר בניו רשכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמו אותו ועל כל העדה יקצוף ואחיכם כל בית ישראל יפקו את השריפה אשר שרף ה' ומפתח אוהל מועד לא תצאו פן תמותו כשמן מש, מש, מש, משחת אדוני עליכם ויעשו כדבר משה וידבר אדוני על אהרון לאמור יין ושחר על תשת אתה ובנך איתך ובורכם אוהל מועד ולא תמותו חוקת עולם לדורתכם ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין התמה ובין התהור תודה за Барусит, -на. надав и авиут цены Аарона, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огонь, написано чуждый огонь, вложили в него курение и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моше Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающейся ко мне освящусь, и пред народом прославлюсь. А Аарон молчал, он был в шоке. И позвал Моше, Михаила и Элцафана, сынов Узееля, дядя Аарона, и сказал им, пойдите вынести братьев ваших и святилище за стан. И пошли, и вынесли их в хитонах за стан, сказал Моше. Аарон уже Элазару и Тамару, сынам его, Моше сказал. Голов ваших не обнажайте, одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и навести гнев на все общество. Но братья ваши, весь дом Израиля, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь. И из дверей скини собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне». И сделали по слову Моше. И сказал Господь Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты, и сыны твои с тобою, когда входите в скиню собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды вашей, чтобы вы могли отличать священного от несвященного и нечистое от чистого». Хаг, Йом-Кипур. Праздник, день искупления. <свес> со, со всеми его рамками, <свес> приняли мы как реакцию на этот поступок перед всем народом произошло что-то ужасное. И это ужасное произошло после чего-то большого и великого. Потому что в Левите в девятой главе написано, что Аарон зашел в это место и сделал все как, как нужно и огонь с неба сошел и это было перед всем народом. И только подумайте немного. Когда представьте себе, что ты ничего не зажигаешь, исходит огонь с неба. Происходит чудо. То есть Бог принял эту жертву. И народ был в эйфории. И если бы мы видели такое огромное чудо, каждый из нас был бы в эйфории. Но на следующий день произошло uh, это ужасное событие, и вот у нас есть два трупа. И весь народ был в шоке. И какие были мысли народа? Может быть, сейчас наказание придет на весь народ? Потому что эти ребята, у них получилось сделать что-то неправильное. И обычно, когда мы слышим про надава и Иуда, мы постоянно думаем про чуждый огонь, про этот чуждый огонь. Про что-то неправильное и про что-то плохое. И вот есть две вещи здесь, которые я хочу, чтобы мы выучили. И, возможно, мы получим несколько намеков. И для нас это будет правильно и хорошо. Поэтому первый урок это чуждый огонь. И что такое чуждый огонь? В аллегорическом смысле что означает чуждый огонь? Мы как будучи детьми Бога не приносим ли ему чуждый огонь? Давайте мы научимся. Вы помните, сколько лет было Моше, когда он вывел народ из Египта? 80. Ему было 80 лет. И он был младшим братом Аарона. Арону было, может быть, где-то 85-90 лет, может быть даже больше. А Они были здоровыми и сильными. И давайте мы себе представим, сколько лет было Надаву Авиуду? 50-60 где 70, 60, может быть даже 70. Это не как в детских мультиках, что два маленьких мальчика, но это два очень взрослых человека, очень мудрых, очень знающих и и мы в, в последующих местах Писаниях понимаем, насколько они на высоком уровне были перед Богом. Потому что в третьем стихе написано, написано, я приближающихся ко мне освящу. Те, которые ко мне приближаются, мы с нашей верой, мы можем сказать, я молюсь Богу, я пытаюсь ближе узнать Его, я верующий где-то 25-30 лет, даже сейчас не могу сказать точно, но я э, опасаюсь говорить такое, что я приближаюсь к Богу. И, И про этих двоих написано, что они приблизились к Богу. Это показывает их духовный уровень. Они не были простыми людьми. И вдруг, что это за глупость? Что за чуждый огонь? Что ты кому хочешь доказать? Кого ты хочешь научить? Есть очень ясная инструкция, что нужно делать. Поэтому, во-первых, я хочу дать э, один намек. Одну формулу они свою формулу предоставили Богу и получили отрицательный ответ. Это одно из взглядов. Потом мы выучим другой взгляд. Что значит своя собственная формула? Иногда, когда мы образованы, <и>, и у нас есть мудрость, и мы в чем-то преуспели. Иногда мы это хотим представить как свое достижение. Мы живем в веке, в котором мы сейчас видим менторов, которые учат как жизнь. То есть есть люди, которые говорят: я тебя научу, как достигнуть успеха. И иногда люди действительно идут за этим. И у кого-то получается, а у большинства не получается. Но дело не в этом. И а дело в том, что мы пытаемся и, и, и, произвести впечатление на Бога своими достижениями и своей формулой. Но что очень ясно и важно и ми азе, в этом и, смысле даже бог говорит что есть сферы жизни где твои достижения это твои достижения и поэтому у нас есть нужда и трудиться и преуспевать но есть э, сфера нашей жизни, которая связана с тем, чтобы мы приближались к нему. И там наши формулы не работают. И вот здесь мы получаем этому доказательство. Часто, когда мы читаем псалмы, есть э, там выражение, твою веру я провозглашу. И, на, и с иврита на русский перевели Истину твою провозглашу. Но э, в оригинале часто написано Твою веру я провозглашу. Что значит твоя вера? Это... Это когда Он говорит нам что-то, и это не зависит от нашего толкования. Я приведу вам пример. Особенно этот пример актуален для тех, которые живут в Израиле. Часто святые Писания говорят, жертвы свои воздам тебе. Но из-за того, что у нас нет храма, <тянут> одно движение в Израиле <тянут> <in Israel>, uh, сделало свою собственную формулу. Давайте мы жертвы заменим молитвами. Но это большая проблема. Потому что ты это делаешь то, что сделано Давы Авиуд. Они попытались принести Богу свою формулу. Свое, свое достижение, свое толкование. И они упали замертво. А потом в Левите 16 главе мы видим, как реакцию на, это, на этот случай Бог дает свою собственную формулу. И он объясняет последующим поколениям и говорит Аарону, когда ты и твои сыновья после тебя будут заходить один раз в год Святое Святых, принеси быка и жертву сначала за себя, а потом двух козлов, которые будут жертвой за грехи народа. И эта формула Израиль. и становится и, и формула искупления Израиля. Написано в 16 главе. Я прочитаю эти, эти места писания. <refer> Вот с чем должен входить Арон Во святилища, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. И это сначала жертва для себя. А потом написано: принеси двух козлов и от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов, жертву за грех, одного овна, во И всесожжение. Из-за того, что у нас есть Новый Завет, и особенно мы знаем послание к евреям, то в послании к евреям очень хорошо объясняется что формула Бога развилась, и вот есть Иешуа, который не должен за себя приносить быка в жертву, но он сам стал жертвой, как один из этих козлов. И что мы учим из этого Мы учим что если жертва а, Единородного Божьего Сына Агнца, мы, верующие в Него, приняли прощение, но нужно ли нам тогда соблюдать день искупления Йом Кимпур, да или нет? Я не хочу сейчас э, толковать для других народов. Но для нас, для тех, которые живут в Израиле, во время поста мы не получаем ничего в дополнении, потому что Бог за нас уже заплатил сам высокую цену, но всегда у нас есть нужда, и uh, очень стоит использовать эту хорошую возможность сделать еще раз uh, проверку самого себя и стать перед Богом. И я открыл эту молитву, когда молитва исповедания грехов. И в еврейской традиции там есть целый список ⁇ прости меня за это, прости меня за это и за другое ⁇ И когда я читал, я вдруг почувствовал, как Дух Святой начинает говорить ко мне. Потому что мы все люди... И Рав Шауль сказал, что все мы много грешим. Несмотря на то, что у нас есть вечная жертва Иешуа, но иногда в наших глазах и в нашей голове и с нашими похотями и желаниями мы да грешим. И когда ты читаешь этот список, ты просто открываешь себя перед Святым Духом. И тебе не нужно приносить жертву. Но ты, да, обращаешься к жертве Иешуа. И это эй, помогает тебе, и ты получаешь очищение. Я думаю, что мы, как мессианские евреи, еще больше должны думать об этом. И даже не раз больше, чем один раз в год сделать для себя маленький день искупления. Потому что Ешуа сказал ясно своим ученикам, если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и садукеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Для нас высвобождена Божья милость. Но это большая ошибка думать, что все дается бесплатно, и, нет, и нам не нужно ни для чего стараться. Благодать не означает, что все закончилось. Благодать — это означает, что мы просто получили жертву, которой мы вообще не достойны. И еще один урок я хочу дать вам. И он основан на Левите, 10, 10 глава, 3 стихе. И сказал Муше Аарону: Вот о чем говорил Господь, когда сказал: В приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал. Это от стих, и таким образом мы изучаем его он немножко сложный. Когда ты пытаешься понять, что здесь написано, когда я пытаюсь на русском языке понять, меня это с ума сводит. Я думаю, что на всех языках, кроме иврита, очень сложно понять этот стих но в еврейском толковании мед, ага, э, очень стандартном толковании паршанут хазаль, э, в толковании хазаля что это, хазаль это... Как перевести? мудрецов и еврейских старейших мудрецов они говорят так, что э, стоит толковать этот стих таким образом, что с помощью особенных людей, которые могут приблизиться ко мне, я могу осветить весь народ. Подумайте, об этой, э, э, э, подумайте над этой Илухим мыслью. Бог может взять э, очень особенных людей и с их помощью осветить весь народ. ו... И это традиционное ортодоксальное мнение. Но просто подумайте, насколько она мессианская. Сколько раз произошло в Танахе, что Бог хотел наказать народ Израиля. И Моше встал перед народом, между Богом и народом, и сказал, если ты хочешь наказать их, сначала накажи меня. Кто помнит такое, такие события? О чем это говорит нам? Что жизнь Моше была равноценна жизни и праведности народа. То же самое произошло с царем Давидом. Давид был очень особенным человеком перед Богом. И написано в царствах, когда Божья рука поражала, наказывала весь народ, Давид встал и сказал, накажи меня, не их. И написано, что пришел Пророк Гад, Он сказал, «Э, установи здесь жертвенник и останови это поражение. Но потом мы можем э, перепрыгнуть к высаи 51 глава, 53 глава. <существует> И там говорится про раба Господня, <существует> самого особенного из всех, <существует> который может быть заменой <существует> всему народу. <существует> И мы, как мессианские евреи, и мы все здесь, которые сидят здесь, и вместе с нами, и христиане из других общин, знают, что тот особенный перед Богом, это его сын, Моисея Иешуа. И с его помощью Бог осветил весь народ. И продолжает освещать и, поколение за поколением. И вот у нас есть здесь решение этого вопроса. У нас здесь есть продвижение и исполнение. И здесь я хочу на несколько минут перейти на книгу пророка Иуиля. Сукот, потому что мы сейчас находимся э, перед праздником Сукот. وشирли, Штайм, и, э, Ширли, открой, пожалуйста, Иоиль, вторую главу. بسукьим, есре, с 15 э, по ш... 16 стих по 15-18 стихи. И, честно говоря, стоит прочитать до конца э, этой главы. Потому что там есть провозглашение того времени, в котором мы живем сейчас. Написано в вострубите в Шофар на Сионе. И это означает праздник э, труп Роши Шана. И потом написано «Постись и проси прощения у Бога». И принеси жертвы перед ним. И потом Бог э, э, умилостивится над своим народом. И принесет защиту и благословение и милость. И написано, что «И залью Духа Моего на всякую плоть». Это большая картина праздника Сукот. Давайте прочитаем. ויאמרו, חוסה אדוני על עמך, ואל תיתן החלתך לחרפה, למשול במגועים למה יאמרו בעמים, אייה אלוהיהם? ויקנה אדוני לארצו ויחמול על עמו ויען אדוני ויאמר לעמו, הנה נשולח לכם את הדגן והטירוש והיצהר וסבאתם אותו ולא ייתן אתכם עוד חרפה הצפוני הרחיק מעליכם, ודחתי ואל ארץ צייה ושממה и мы можем понять это местописание именно таким образом, как здесь написано но также мы можем и аллегорически воспринять Иуи. эти слова пророческим образом. И написано в, в, в Иуиле второй главе не, э, не, «Не бойся земля, возрадуйся, потому что Бог сделает все». В 24 стихе написано, и наполнятся гумна хлебом äh, и переполнятся по И в 27-м написано, узнайте, что я Господь посреди Израиля. Я Бог ваш и не другого, и мой народ не посрамится вовеки. И залью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны вашей и дочери ваши обычно мы э, толкуем это место Писания, и сыны ваши будут пророчествовать э, к празднику Шавуот, которое произошло 2000 лет назад. Это произошло 2000 лет назад. Но у пророчеств есть такое, такая особенность, когда они возвращаются. И э, полнота этого исполнения что в, э, ты воззовешь в день э, Сукота, в праздник Суккот. Все. Все это произойдет в праздник Суккот, и гармония наполнит весь этот мир. Если вы хотите прочитать об этом, то это написано в Откровении 21-22 главе. Когда Небесный Иерусалим с вечным храмом спустятся на эту землю, но все, что здесь написано, что не наша формула работает но Его веру и истину мы должны провозглашать, которую Он дал нам. И уповать на этого великого, с помощью которого мы получили искупление. Поэтому моя цель была немножечко обозначить этот, этот вопрос.